Всем привет! Вряд ли кто-то сможет побить рекорд этого парня. Похоже что эти рыбы достигли максимального уровня в троллинге. Судя по отколотому проему, он проезжает там уже не первый раз. Похоже, что этот парень очень долго ждал повода для побега. Вот почему никогда нельзя доверять своим старшим братьям или сестрам. Видимо, она не очень любит кислые конфеты. Когда даже собака понимает, что пение это не твое. Если нет поблизости людей, то всегда можно спросить дорогу у коровы. Похоже, что этот парень сегодня домой может не возвращаться. В нашем мире существуют только два типа людей. Когда ты решил перекусить один, но твоя девушка это увидела. А это я и мое везение. Like <laughs> Тот момент, когда ты поддерживаешь своего друга во всех его безумных идеях. У всех есть такой друг, который сначала делает, а потом уже думает. Похоже, что этого приятеля уже ничем не напугать. Похоже, что этот приятель больше никогда не будет бегать в зеркальном лабиринте. Видимо, сегодня явно не его день. Пожалуй, это не самый лучший способ Произвести впечатление на новых соседей Видимо, этот парень Решил напрочь сломать систему Этот морж точно знает, как добавить экшена на фотографию. Тот момент, когда ты устроился на одну работу со своим другом. когда твоя девушка пришла с салона и хвастается новыми ногтями. Похоже, что этот приятель останется тут до весны. Никогда не поздно почувствовать себя свободным и делать то, что тебе нравится. Ставь лайк, если тоже подумал, что у этого парня получилось нагнуть дерево.